Да, возможно, где-то я не сразу смогу перевоплотиться. Может быть, где-то будет. Будет во мне еще вот эта блогерская резкость. Но я постараюсь постепенно полностью перевоплотиться в политика начала. Я всю прошлую неделю я находился э, в поездке был в Бельгии во Франции в принципе вы уже знаете да причины по которой я был я выложил два видеоролика на чеченском на русском языке в целом поездка получилась очень плодотворной не все по плану пошло по плану мы должны были э, встретиться с депутатами парламента во главе с председателем э, парламента чечении Жалавды Сараляповым, но когда мы приехали, мы узнали, что Жалавдий Сараляпов в тяжелом состоянии, он не может приехать. Мы, естественно, сразу отправились к нему домой в гости, проведать его. И, к сожалению, мы нашли его действительно в плохом состоянии. Дело в том, что Жалавдий пережил инсульт не так давно, и после этого его здоровье очень серьезно ухудшилось, и по сути, он никак не может восстановиться после этого инсульта. И поэтому, видимо, у него сейчас очередной этап осложнения. Поэтому он не мог приехать навстречу. И в целом как бы, снимать его в таком состоянии было бы неэтично. Поэтому мы, конечно же, не стали публиковать эти кадры. Единственное, мы, не показывая его лица, засняли, как он подписывал, ставил а, печать. В остальном, встреча прошла успешно. Вместо Жалавды его а, представлял его первый заместитель, Хамид Янглубаев, также присутствовал его помощник Ризван Арсакаев. А, в общем, несмотря на то, что изначально не получилось то, что мы планировали изначально, то есть в том составе, в котором мы это планировали, но в целом, в любом случае, встреча прошла. А, все то, что мы запланировали и то, как мы это запланировали, это все а, удалось сделать, заявления были зачитаны, постановление было передано, и 29 октября 2022 года мы зарегистрировали официально зарегистрировали политическую партию «Голос Чечений». voice of Чечения, нох чечуэнэн аз». Отныне, то есть вот с этого, можно сказать, числа, с этой даты, с 29 октября. Мы начинаем, мы с командой, то есть мы с однопартийцами, с единомышленниками, мы начинаем, начали политическую деятельность уже под эгидой политической партии. Это, это не значит, что здесь что-то кардинально будет меняться, то есть моя работа, по крайней мере, пока будет идти стандартно, то есть на этом канале я планирую также проводить два эфира в неделю, как я это делал до сих пор какого-то ребрендинга э, этих своих официальных каналов я не планирую. Однако на том чеченском канале, который я изначально создавал как Абусадам Нохчо, его, э, мы сделали ему ребрендинг. Это теперь э, официальный канал нашей политической партии нохче чуенен Также произвели ребрендинг и э, телеграм-канала одноименного телеграм-канала Абусадам Нохчо. Это теперь тоже нохче чуенен и вот там сейчас мы, конечно же, будем пытаться активировать, активизировать работу. Я постараюсь почаще проводить там эфиры, отвечать на вопросы, вообще как-то общаться с аудиторией. Но это будет исключительно на чеченском языке там. Какие-то вопросы на русском языке, если они актуальны, если, если есть какая-то повестка. которую стоит освещать, то это можно сделать здесь здесь я также буду говорить от имени этой политической партии я являюсь председателем этой политической партии избранным на съезде нашей партии до момента пока меня не освободят от этой должности или если мы не изберем кого то другого председателя в общем я имею полное право говорить от имени нашей партии. Теперь, что касается, очень много вопросов пришло по поводу вступления в партию. Да, Мы получи, получили много кейсов людей, которые уже заполнили форму на нашем сайте, прислали. Все эти а, кейсы они будут отработаны. А если сразу же никто не ответил, это не значит, что... А, они утеряны или на, к нам не попали мы, мы это все упорядочим придадим этому форму реестра и затем будем над всем этим а, работать иншалла Томсо прочитал список людей которых вы принимаете в партию там есть пункт о независимости от религии получается ваши партии могут быть неверующие безусловно конечно любой человек который может быть полезен он может быть частью а, членом нашей партии конечно же да у нас нет никакой а, ни по полу, ни по возрасту, ни по конфессии, никаких ограничений нет. Самое основное, основной критерий – это человек должен полностью поддерживать программу партии. То есть, смотрите, чем отличается вообще партия от любых там, ассоциаций, объединений, там, комитетов и так далее? Она отличается тем, что это группа единомышленников. Это объединение единомышленников, здесь есть четкая э, партийная программа, есть устав, и сюда, здесь не может быть никаких э, споров там, на тему, э, это, это правильно или неправильно, мне вот это нравится, я бы хотел, изменить. ничего такого быть не может. То есть человек, который приходит в партию, он ознакомливается с уставом, с программой, и если он согласен и если он отвечает там, критериям, да, то он может вступить, но не, нельзя прийти в партию, вступить в нее и потом предъявлять какие-то типа, а вот мне что-то вот не нравится, вот этот пункт, допустим, а я вот не согласен с этим видением там, и так далее. Если не согласен, то ты как бы не идешь в партию, вот в этом и разница. Любые комитеты, какие-то ассамблеи и так далее, это Объединение людей с разными взглядами, разными позициями, политическими, там иными. А партия – это объединение людей с одинаковыми взглядами. Мы ищем именно единомышленников. Этим и отличается политическая партия от различных а, иных объединений. Поэтому, если, если человек разделяет наши взгляды, то он может быть членом нашей партии. Другой вопрос, вы можете справедливо задать вопрос, а может ли ваши взгляды разделять человек, допустим, не мусульмане там, и так далее? Я не знаю. Вот этого я не знаю. У нас пока нет в партии членов, которые были бы не мусульманами. Но я думаю, в дальнейшем мы, может быть, столкнемся с такой темой и посмотрим. А так, я в целом не вижу никаких проблем, лишь бы этот человек был полезен и разделял наши взгляды. Удукелл, что нового? Он говорит, ну новая это, это новая партия, которую мы создали, и э, если до этого я э, ассоциировал себя только как блогер, то сейчас я уже буду ассоциировать себя как политик, и да, это, конечно, накладывает определенные определенное время на тебя. здесь Если раньше я мог говорить э, все то, что я хочу, не задумываясь о том, как, э, как на это посмотрят, как отреагируют и так далее, теперь, да, мне придется над этим задумываться, потому что политика э, подразумевает наличие электората, э, работу с этим электоратом, то, как тебя будут понимать и так далее. Если блоггер не задумывается об этом, может об этом не задумываться, да? а, ну, безразлично, по сути, ну не так поняли блогеры, и что произойдет, ну, отпишется там кто-то, да, и что, ничего. То для политика здесь уже важно, чтобы его понимали именно правильно. И здесь вот эта вот разъяснительная работа, ее да, нужно будет проводить. Да, возможно, где-то я не сразу смогу перевоплотиться, может быть где-то будет, будет во мне еще эта блогерская резкость, но я постараюсь постепенно полностью перевоплотиться в политика начала.